Привет, привет, всем привет. Сегодня мы будем играть вот такую игру. Угу. Аду, аду. Да, вот такую вот игру будем играть. А, вот это, приз, а, а это у нас главный приз, да. да. Вот такая вот у нас будет пицца, Читя. мармеладная, да, пицца. А я... А я... Чит... Да, это кто выиграет первое а место? Я думала... а я этого... я! Это Да, это кто займет у нас второе место, займет вот а, это ты второе место, если займешь, будешь... Гу... Твой. Ну, надо сначала выиграть. <с да, <с и кот опять к нам пришел. Да. Все, мы здесь и с котом. Давайте откроем игру, посмотрим, да. вот такой пират. Игрушка-пират, играйте вместе с друзьями. Один. Да. Открывай. Это кто выиграет? Давай смотреть, какая у нас игрушка. Э, э, э. Ну, садись банка а, кто это там банка. банка да, это бочонок Чонок? бочонок давайте мечи вставим. нет подожди там скорее всего нужно дай давай Камилочка, человечка нужно вставить человечка скорее всего сюда вот такой вот пират все пластиковое, такое легенькое. и скорее всего нужно вставлять мечи и там наверное только... дай дай дай дай вот Сейчас, вот правило. Подожди, комячка. Правило, шаг посадить пирата в бочку, потом по очереди вставлять кинжал в отверстие бочки. выиграет тот, у кого пират вылетит из бочки. Он должен выстрелить. Ну, давайте. Я... Ты, конечно, не кричи, садись. Я а ши... то тебя не видно. Я ши... с ши... синими и желтыми. Ты синими и желтыми? Дай, а Камила будет красными и зелеными? Да. Так Хорошо. Же. Давай развернем вот так пирата. Ну давайте сделаем как. А, правила игры у нас какие будут? Кто у нас? Как мы будем выигрывать? Я. У кого, наверное, больше вылетит, то ты выиграл? Я. Или наоборот проиграл? Я. Ну, я. И не кричим. Ты, конечно, будешь играть. сейчас. Можно дай, Давай. Дай. У кого больше? Слушай правила. У кого больше вылетит я. пират? Нет. Пират, у кого больше вылетит, кто-то кого... проиграл. Ну да. Все, давайте, садись. Будем вставлять шпажки. Вот богдаш одну вставил. Теперь, Камила, шпажечку вставляй одну. На. Нет, пирата, не трогай, шпажечку вставляй. На. Держи. Вот в дырочку, в любую вставляй. Вот, молодец. Угу. Теперь Богдаша на очередь по очереди, подожди. Теперь Разворачивай. Подожди, Богдаша на очередь. Разворачивай. Вот так вот раз. Вылож. Вставляй в другую, в любую дырочку. Вставляй. Камила на очередь. Да. Молодец. Угу. Теперь Багдаша на очередь. я. один, один, один, один. Один раз у Богдаша. А ты проигрываешь, Камила выигрывает. У нас же по правилам, у кого больше выскочит, тот и проиграл. Достаем мечи, ставим обратно нашего пиранка. Mm. Давай, Камила, твоя очередь теперь у Богдаши вылетел. Теперь твоя очередь вставляй. Молодец. Теперь Богдашина, подожди, до, до конца нужно как раз. Теперь Богдаши на очередь подожди. Богдаша, теперь ты, Камилочка, в любую пустую. Сюда решила. Ну давай сюда. Вот так. Давайте пирата хоть развернем, что ли. Отпускай, Богдаша будет. Теперь Богдаша на очередь. Все, Богдан у нас 2-0. Богдан, подожди, помелочка, нужно вытащить все сабли или мечи. Так, у нас счет два-два. Давай, Давай. Мышка, Богдаша тебе уступает? Давай, Ура! теперь моя, теперь моя очередь. Да? Ихал. Вот. Твоя! Теперь моя очередь. А твоя очередь, теперь давай. У -у -у. У -у -у. давай. Теперь у нас зеленые сабли, да? У нас сначала красные, потом зеленые. Давай, Богдаша на очередь. Вот твоя. Да? У -у -у. Да. Ты у -у -у. его не поднимай, пусть он стоит. А он... то он у тебя выстрелит. И я. Ой, он уже поднимается. А, Ой, еще разочек. Не получилось до конца. Не так Чего? Что? Теперь... Да, Шо, давай, Богдаша. сделал. Угу. Камила на очередь. Руку убери, Багдаш. Рукой у -у -у. не надо его придерживать. Все! Все, Багдаша, на последняя. Давай. Ну, ну, ну, ну. Богдаша 3-2. Богдаша проиграет. Камерочка, нужно с сначала все вытащить. все, последний раунд будем делать, да? У нас счет какой? 3-2. И посмотрим, кто сейчас победит. Ты решила проверить, как он летает? А нужно вставлять сабли. Богдаша на очередь. Моя, моя. Ручку убирай. Богдаша сделай. До Твоя. та Камила, давай. шапки. Ну кто же, кто же, кто же выиграет? Я. Ты выиграешь? Ой. Эй, эй. Эй, эй. Вы его не трусите. Там нет. Давай. Давай, давай, давай, давай, чья очередь. У меня, по-моему, упал. Упал. Да. Поднимай. Очередь. Па-бам. Пабам. Па Вс, пука. Пусто. пусто. Да. М -м -м. А, Ничья не выскочил. Да. А, значит, плохо сделали. Что, да, еще один дай. раунд? Да. Давайте. Еще один раунд. Будем играть, Камила. Дай. А, Камила, все. Ну что? Теперь будем... Будем еще играть? Да, какие Камила. угодно будем ничьи. Камила, будешь еще играть? Еще один раунд. Будем делать? Нет. Или будем пиццу открывать? Да. Камила будет пиццу. Ну, будем считать, что у нас ничья. Ну, да. И будем открывать пиццу. Пицца. Пиццу, пиццу. пицца. Пицца. У нас есть еще одна, еще одна пицца, еще каждому пиццу. И теперь давайте открывать. Твоя, и Багдашина, конечно. Давай посмотрим, как ее открыть. Давай я помогу тебе. Откроем? Давай, помогу. Вот такая пицца, мармеладная. Чупа-чупс. Открываю. Открываем, открываем. Вот она, пицца наша. Пицца. Пицца Пицца. Даже сердечко есть. Ты так открыла, мы сняли, да? А ну, держи. Запечатано. Пицца, вот такая пицца, запечатанная. открыть. Хорошо, хорошо, да. Нам нужны ножнички, пустое место. Ну, Литан, давай. Вот, Камила решила открывать. Оп. Давай, вот мама провала уже все. Открываем. Открываем. А я просто снял. Снял? Ну и мы снимаем. Ну ты просто разрезал. А мы я... Да. Здесь что? Дай покажу. Держи. Ой, ягодка отклеилась. Дай Богдашечка, это. У меня тоже, да, да. Здесь вот такая пицца, фруктовая. Да, да. Здесь бананчики такие вот. Могу. Мармеладные. Такие вот бананчики. И... Давай посмотрим. Ой. Такие вот. Мармеладные бананчики. Вкусный бананчик ты попробовала? И да. вот такие дольки и пиццы. А да, а пиццы. вот это вот отклеивается. Ну что, пробуем а пиццу? Можно я банан возьму, попробую? Можно. Можно? Я а. тоже. Мармелад, мармелад. Понравилось? <клёх> Давай, надо кусочек укусить. Камила пробует сердечко. А ты попробуй дольку. Съешь свою. А я попробую тоже дольку. Ммм, вкусно? Ммм, ну, угу. вкусно? Да, а жир а а а Сейчас открою. Вот такие вот ягодки там. А Фруктовая пицца. Без колбасы. А С а бананами и ягодами. Да? Угу. Вкусно. Мой. Ну что, твоя, конечно. Это я попробовала. Взяла. Можно маме попробовать? Спасибо. Ммм, как вкусно. Спасибо, солнце. Пока. Пока. -пока. И подписывайся на колокольчик. Верни на колокольчик. Да. И подписывайся на канал Благодаря. Да. да, пока. Пока. Пока. Пока. Оба! Пицца. Пицца. Пицца. Пицца.